Привора, восстановление ключа при полной утере. Машина уже заведена, пульты ключи обучены. Сейчас будем разбираться с замками. Привора, меняем личинку двери. Вот так она находится. Чтобы ее поменять, нужно разобрать обшивку. Приора, полная утеря ключей, восстановление. Кнопки работают. Сейчас покажу, как заводится. Тут уже у нас хаоса нету, все собрано.